Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! Сегодня у нас 31 декабря, и вот у нас в оранжереи, как бы, вообще тропики. Все цветет и благоухает, все хорошо, а за окном минус 32, а сегодня ночью обещают минус 36. В общем, новогодняя ночь у нас вообще прям такая сказочная, все белым-бело. И вот такой контраст получается, на улице в общем холодно очень, а дома вот так вот уютно, тепло, и растения, конечно, радуют, вообще глаз. Ну вот, как вы видите, два моих друга уже в принципе нашли общий язык, два кота моих уже подружились, прям носик носику целуют друг друга. Директор Оранжерея, в общем, хорошо принял своего заместителя. Все ему показал, рассказал, чем он будет заниматься. Знаю, что сегодня день такой суматошный. Вы все заняты, накрываете столы, наряжаетесь. В общем, не буду вас сильно отвлекать. Просто хочу вас поздравить с наступающим Новым Годом. Хочу всех поздравить с наступающим Новым Годом. И пожелать всем... Счастья, здоровья, любви и, конечно же, хорошего настроения. Всех с наступающим еще раз Новым годом!